вот это вот мои внучки. вот это внук вот они, внучки. Вот. старший сын маленький. ему 38 а 39 40 это что они с женами? Это вот. дочки? Какой? Не закрученный? Нет. Это с ними жена это или кто? Это жена вот этого. А это дочка его. А жена ушла. Не, ну симпатичный. Вот это. это Кристина, это Вика, это Настя. вот А, с ванной вот этот тазик. Чашка. Вот этот Руслан. вот Вот русан. Это, эдик. это на грейдере работает, это на школьном автобусе работает. Mm -hmm. Не доезжает до Новосибирска, в татарском городе. Это это старший сын. Пока я в больнице лежал, в увезла вот эта вот жена, ушла. Вот это 11 класс закончила, иди вот в этом году. Сейчас обои в Новосибирском поступили, одна 9 одна одиннадцатая, которые закончили, поступили на энергетический черт -то. А чё жена ушла-то? Не знаю, это вечно там проблемы это... Это что такое? А это такое? А это или дерево вот это вот гайнан Бизон гайнан Гайнана. Вот гайнудин Вот это в Москве, который главный Может его идёт наследник это наше вот это поколение идет от хаби это Равильев отец от него идет горимджан вот это, это мой отец тут вот фрит это будет Выключу на этой дочке. Откуда это я? что А, это старшая дочка, говорили. А вот я. здесь Вот у меня Руслан. Редик. А кто составлял? Равили это когда-то делал. Да. Я вчера отправил. Я заехал. Прям целое дерево составил. Ну... А тут они дальше... дерево такое. Вчера, чтобы площадке, это, это что это? вы? С флешки распечатывали. С ага. распечатал, а э, Миша. вот это. Там было вот это выпускный вечер, так, девчата. Ну, пусть он один цикл. Не мог я стереть не мог? А на видику нельзя а, а что там? Не, а, можно восстановить файлы, если там были. А? Миша, фотографии. Эти. Ну мы тогда доибрали, мы ездили. Там я не видел тоже такие. А что там? Видео, что ли, было? Нет, там нет. Было фотографии, а, нет, нет. фотографии были. Можно Некоторые у... не хватает. Попробовать восстановить, если там что-то было. А он... Видик он не покажет? Программы надо специальные. Ну, когда короче... у Рахлепа, мы были, он, опять, он включал. Там были еще, кроме этого... Кроме вот этого, что я сейчас распечатал тут фотографии, еще были фотографии. Тогда. Просто я там любые файлы можно даже там которые вы думаете О, что ну, да. на который стертый ну, ну как практически тут девчонка оставила mm. игрушный 50 сум и все что таксовали что ли не тут вот значит сели сели и детвора наверное играли оставили так, никто больше не садится, не встречаю. с из города, а тут до кого-то приезжали, двое детей тут. А те файлы можно установить, если mm -hmm. там Да, а тут... Думаю, это было, наверное, его только на бетон, да? Туда... Мишка грязи не боится. Вон там не прикручено Кому-то там где-то сбоку торчит. Вот эту пробку выверну, поставить. Только поднял и потекло. Не получается. Ла. Вы же говорили, там этот шкив Что-то, ну не шкиф, а насос же не тянет Как он будет пилораму тянуть, циркулярку Стоп? Да Он же через гидрацию насос идет, а там же вал да. же... А, вы его напрямую пустите Напрямую на шкив, она тянет, он же, думаю, сколько перейдем его Уже там я думал, вы через этот насос? Не, Вы же говорили, что насос. Насосом через гидромотор. Ну, наверное, насос... Я же этот насос старый снимал с этого, он перестал поднимать плуг. Я его снял, вот этот, наверное, старый насос. Он. И не Надо новый насос, 60-й, видишь? Мощный, два раза, который мощный. Или насос надо ставить сюда. Я хотел, чтобы он постоянно работал. Сцепление выжмешь, а он все равно работал А так сцепление выжало, и оно само подлезло. Надо на эту сторону по-другому переделать насос. Там один ручей свободный. А на той стороне он как через что крутится? Через цепление Для цепления, вот это. А она через... тогда обороты больше будет на Обороты больше не на насосе. Тогда смешнее будет. И чё, как, нормальный цвет? Нормально? Цвет нормальный. Ну, наверное его родной, такой -то. вот. Что... Как новое выглядит, ну. <laughs> если всё покрасится. Ну, а социумом. Ну резина что-то мне кажется большая 65. Надо на 60, чуть ниже. Ну, Ой. Тогда он будет этот кого? 65 либо? Нет, не пять, не а. Здравствуйте. Это а он до кружинский. Да, чуть -чуть. жестковато будет, мне кажется. Да нет. Они... Нет, сюда эти же, наверное. Ну и это 160... 165 на 65. 165 на 60 там на палец ниже будет. А у вас до сколько до жгулях? На жигулях. 170 на 70, наверное. 175 на 70. На живлях. Стоит. Так он Потом... высокий, как Жигулев. А балка все равно ниже, чем Жигулевский. Где люди балку можно зацепиться. Да, вы будете ездить по полям на ней? Ну это да. Ну это осторожно ездить. Запсосей гладкого нету. Ни не на двери, ни на чат. Если запсосей нету, то он не нужно. Хе-хе, такой. Поломай Продадите. Поломается и вот продать не дело. Отремонтируйте и все. Продать, другое взять. Свежее. Маза говорят хорошие машины. Польф ну, возьмите? Да, ну вот, это дорого. Мне ну, год не нравится. Или... Этот чуть больше загорает, да? Или он уже. Шире. А сиденье вот поднять не могу. Сколько я пробовал. Сиденье поднимается да? уже. Выше, ниже. Слышно, как много ветать, на Пробовал тоже. По а, месяцу не а, это, остается падает. А, подняется, остается Ну, значит, подушку тоже надо. А так, капот не капот не дать. Капот не дать, значит, ориентироваться. Мордовницы не видно